Всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду тут на канале относительно недавно вышел ролик про буррито э, breakfast буррито буррито на завтрак и многие из вас живущие в мексике в калифорнии в техасе поделились своими вариантами начинки популярные в местах своего проживания один такой рецепт меня заинтересовал я решил его сегодня приготовить в основе лежит соус пика де гаю, но э, в отличие от классического суров в данном варианте он предварительно обжаривается и сегодняшний рецепт готовится с креветками я перед рождеством попал на акцию в магазине с чудовищными скидками и прикупил коробку вот таких вот крупных на 2 килограмма при нужде медленно размораживаю и употребляю но один из моих юных операторов на не переносит креветки морепродукты любые вообще любую рыбу поэтому я один вариант сегодня готовлю с креветками, а второй со стейком естественно сначала его поджарю, затем нарежу и в таком вот виде стейк попадет в буррито Соус простецкий и, наверное, поэтому дико популярный в южной части Северной Америки. Приступим. Оливковое масло на сковороду. А лук надо нарубить, ну, таким относительно мелким кубиком. На сковороду его слегка обжариваем. Мясистые помидоры, кстати, не обязательно даже грунтовые использовать, можно такие парниковые брать, тоже таким же кубиком. Сердцевину, естественно, надо удалить луку их и халапенье мелко нарубить у меня маринованные из банки если вдруг найдете свежий вообще отлично тоже в сковороду Обжариваем все вместе минуты две-три. А я пока кинзу нарублю помельче. Готовый соус надо приправить солью и соком лайма. Лайм у меня пролежал на солнце несколько дней и из зеленого превратился в желтый. В первый раз такой вижу. Смотрите, как лимон. Но внутри, правда, все еще зеленый. Соус готов. Вообще-то классический соус пика дегая готовятся готовится без всякой обжарки. То есть просто все овощи нарубили мелко, приправили соком лайма и солью, добавили кинзы мелко нарубленной, и все, соус готов. Вот сегодняшний вариант буррито мне понравился как раз-таки за счет обжарки, вот этой незначительной обжарки, предварительной, этого соуса. Однако надо креветок почистить. Не обращайте внимания на цвет. Это сырые креветки. Есть целый ряд... На пород, которые и в сыром виде имеют красный цвет. И на коробке тоже читали в начале ролика, да, гамбос крудо, то есть сырые. Панцири, кстати, можно не выбрасывать, сохраните их в морозилке. Когда наберется достаточное количество, приготовите совершенно обалденный креветочный биск. Ролик на канале был, ссылочку, если не забуду, оставлю в описании. Мировая штука. Так, половину соуса отложу для буррито со стейком. Я сюда отправлю креветок. Сейчас не моментально обжарится, и начинка готова. Тортили уже можно греть. У меня магазинные, я не заморачивался с приготовлением самостоятельным. Грею их на сухой сковороде. И креветоз тоже уже готовый. Красотень! Остается быстро разобраться с авокадо. Креветкам, кстати, кинзу можно добавить и перемешать. Нагрев под уже выключен, я сказал, да? Так, и сметаны чуть-чуть, чтобы сгладить состроту хлопения. Так, ну, с первым вариантом закончили. Это как раз тот, который мне рекомендовали под роликом, про который я говорил в самом начале. Соус готов, так что со вторым вариантом все будет еще быстрее. На сковороду масло оливковое и кусочек сливочного. Стейк приправить солью и перцем. По с одной стороны. Масло разогрелось, значит, стейк сюда приправленной стороной вниз. И верхнюю сторону тоже солью и перцем. Ну и рядом пару зубков чеснока и веточку розмарина. Подрумянить на одной стороне быстро. Румяный? Да. Переворачиваем. И вот эту сторону маслом, которая впитала себе ароматы чеснока и розмарина. Лепешки для второго варианта тоже пора греть. Уже хочется быстрее попробовать все это. Что со стыком? Пора. Обожаю. М -м -м. Так, начну я с мясного бурита. Тоже вытаскиваю здесь палочку чтобы ее не съесть. Пробуем. Крайне неудобно есть все эти шармоподобные блюда, но вкусно. Вкус мяса смешивается с вот этим вкусом острого соуса классного. Он очень острый, потому что холопенью прям вырви глаз. Сметана все дело сглаживает, а авокадо такую маслянистую текстуру придает. Здорово. Я думаю, мой рыбоненавистник оператор с большим удовольствием такой будет съест. Так, ладно, а сейчас по второму пройдусь. Так, ну а теперь креветочный. Надо шпажку убрать, чтобы ее не съесть. Классно. Очень острый соус. Очень классно сметана его сглаживает, все равно здесь все согревает, это классно. И креветки. Конечно, заслуга креветок, да? То есть нужно брать вкусные креветки. Если вы будете использовать вареные в этом деле, те, которые продают с вареными, то, скорее всего, такого вкуса не добьетесь. Такой такое блюдо надо разориться и купить вот этих вот тигровых сырых, пусть даже чищенных, поджарить их аккуратненько, не пересушить. И будет классно, извините. Авокадо к месту. Класс. Короче... Можно смело готовить. Вкусно, здорово, все здорово. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!